Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Романова Юлия. Я у нас директором Академии продаж на площадке КУТИСИ. Сегодня мы проводим вебинар для участников закупок. Тема нашего вебинара – это финансы закупок. Вебинар наш будет разделен на две части. В первой части я дам теорию. Далее к нам присоединится наш второй спикер, это Валерия Шеликета. И она расскажет про практические инструменты, которые участник закупки может использовать в своей работе. Итак, мы начинаем с вами. Мы сегодня будем говорить про финансовых закупках. финансы, которые, понятия, которые используются в рамках 44-го федерального закона и по 223-му федеральному закону. Традиционно говоря о финансовом закупке, мы с вами имеем в виду три основных требования, которые могут быть установлены при проведении закупочной процедуры. И в случае, если закупка проходит с учетом требований закона о контрактной системе, и в случае, если это закупка по 223-му закону. Итак, три основных направления. Это обеспечение заявки, это обеспечение исполнения контракта, либо обеспечение исполнения договора по 223-му закону, это обеспечение градиентных обязательств. И вот здесь, уважаемые участники, обеспечение исполнения контракта, обратите внимание, включает в себя в том числе обеспечение гарантийных обязательств, если мы с вами обратимся прямо к букве закона «НО». Для участника фактически в случае, если установлено обеспечение гарантийных обязательств, это означает то, что необходимо. При уже исполнении контракта до момента подписания закрывающих документов предоставить соответствующие сведения, предоставить обеспечение гарантийных обязательств, если это требование установлено. Если требование не установлено, установлены иные виды обеспечений, обеспечение исполнения контракта без обеспечения гарантийных обязательств, обеспечения заявки, то в этом случае участнику закупок необходимо акцентировать свое внимание именно на установленных видах обеспечения. Обеспечение заявки – это своего рода гарант того, что участник признан победителем по итогу закупки, подпишет контракт. Обеспечение заявки может быть установлено и по процедурам с учетом требований 44-го федерального закона, и с учетом закупок, которые проводятся отдельными видами юридических лиц. И, соответственно, и 44-й федеральный закон, и 223-й федеральный закон с их базовым положением содержат требования по установлению обеспечения заявки. И, соответственно, устанавливается Размеры в том числе. На примере 44-го федерального закона мы с вами можем увидеть, что обеспечение заявки устанавливается от начальной максимальной цены контракта. Всегда это определенный процент. Обеспечение заявки по 44-му федеральному закону может быть установлено в общем диапазоне в размере от 0,5 до 5% от начальной максимальной цены контракта. Но в закупках, мы с вами знаем, есть определенные дополнительные условия для отдельных категорий организации. Так, например, если в закупке есть требования, что э, предоставляются преимущества для предприятия долгосплатной системы, для организации инвалидов обеспечение заявки устанавливается в размере не более двух процентов от начальной максимальной цены контракта. И это означает, что даже если участник... Не является ни первой, ни второй организацией, то есть не уиз, ни организации инвалидов, но участвует в этой процедуре обязан на общем основании, которое предусмотрено с учетом специфики закупки предоставить обеспечение заявки. И оно будет установлено заказчиком в размере не более двух процентов. Начальная максимальная цена контракта в случае, если не превышает 20 миллионов рублей, то обеспечение заявки устанавливается до 1%. И здесь, естественно, тоже возникает вопросы, почему на слайде нет, например, привычных для СМП СОНО в части установления обеспечения заявки. Ответ достаточно простой. тут первый случай, который вы видите слева на слайде, как раз и будет распространяться на закупки для ссп Иными словами, закупка, которая проводится для субъектов малого предпринимательства, для социально ориентированных некоммерческих организаций, она проводится с начальной максимальной ценой контракта до 20 миллионов рублей, что свыше 20 миллионов рублей уже не может содержать такие ограничения участия. И таким образом по этим закупкам как раз тоже устанавливается обеспечение заявки не более 1%. Во всех остальных случаях общее правило действует, общий диапазон от 0,5 до 5% от начальной максимальной цены контракта. У заказчика есть обязанность установить обеспечение заявки в случае, если начальная максимальная цена контракта превышает 1 миллион рублей. И в отношении этого вопроса, точнее, в отношении вопроса, а что же делать с закупками, которые до 1 миллиона рублей, нужно ли не установить обеспечение, здесь и по сей день есть разные мнения, есть разные, более того, Решение контролирующих органов, которые говорят о том, что заказчику можно устанавливать. Или, напротив, говорят о том, что заказчику нельзя устанавливать обеспечение заявки закупки до 1 миллиона рублей начальной максимальной ценой контракта. Поэтому здесь, уважаемые участники закупки, мы с вами берем во внимание общее положение, которое есть в 44-м федеральном законе. Требования, которые перечислены в постановлении правительства 439, а именно в этом постановлении дается uh, уточнение, там как раз фигурирует сумма по цене контракта 1 миллион рублей, потому что uh, в законе мы с вами найдем информацию про 5 миллионов рублей, и вот уточнение как раз содержится в постановлении правительства номер 439. Uh... Вообще, я рекомендую, если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, когда заказчик, например, закупки до 1 миллиона рублей установил обеспечение заявки, вопрос для вас это принципиальный. Я рекомендую посмотреть, конечно же, прежде всего практику вашего региона. И уже в зависимости от практики обращаться в контролирующий орган или, напротив, не прибегать уже к обжалованию действий заказчика. Итак. Обеспечение заявки участник закупки по собственному выбору может предоставить или денежных средств, либо в виде банковской гарантии. Денежные средства вносятся участникам закупки на так называемый специальный счет. Специальный счет необходимо открыть заранее. И рекомендую это сделать, когда вы регистрируетесь. Впоследствии при необходимости вы сможете открыть новый специальный счет, дополнить специальный счет, уже имеющийся другим специальным счетом Здесь есть такая некая свобода действий для поставщика. В случае, если ваш выбор денежные средства, то необходимую сумму, которую вы будете знать изначально, сумма, которая является обеспечением заявки, вы будете перечислять на специальный счет. И важно, чтобы эти денежные средства поступили до момента окончания подачи заявок. Что происходит в дальнейшем с денежными средствами? Денежные средства в момент окончания подачи заявок блокируются, далее они подлежат разблокировке, время разблокирования денежных средств зависит напрямую от того, какое место по закупке вы заняли. Заняли первое место, они остаются заблокированными вплоть до подписания контракта. Заняли второе место и последующий, то есть не выиграли контракт денежные средства. После подведения итогов по закупке разблокируются, вы сможете в дальнейшем использовать их по вашему усмотрению. Для участия в других процедурах или для того, чтобы вывести, например, на расчет и так далее. А, то есть, таким образом, здесь, по сути, участник закупки а, может столкнуться и, и сталкивается, точнее, на практике с тем, что эти денежные средства, они блокируются. То есть, на момент вашего участия вы ими воспользоваться не можете. Иная ситуация а, происходит с банковской гарантией. Банковская гарантия – это своего рода поручительство со стороны банка в рамках участия в данной закупке, если речь идет про именно обеспечения вашего участия. Банковская гарантия получается на ту сумму, которая указана в качестве обеспечения заявки на документации закупки. И, соответственно, с учетом этой суммы вы получаете банковскую гарантию. Но обратите внимание, что вы оплачиваете тариф, тариф, тариф за получение банковской гарантии. И эти денежные средства комиссия банку, она вам уже не возвращается. В случае победы, если участник закупки одержал победу по процедуре, участнику необходимо будет оплатить тариф электронной площадки. Тариф электронной площадки оплачивается исключительно победителем, оплачивается он в размере до 5000 рублей. Если закупка крупная, многомиллионная, то э, по Закупки будет удержана ровно 5000 рублей. Если закупка небольшая по сумме, удерживается 1%. Ну, то есть здесь, если сказать по-другому, то в случае, если 1% свыше 5000 рублей от процедуры, 1% от начальной максимальной цены контракта, будет удержан только 1%. Это касается закупок, которые проводятся по 44-му федеральному закону и в рамках 223 федерального закона для субъектов малого и среднего предпринимательства по другим закупкам, которые проводятся на общих основаниях по 223 федеральному закону, может быть списан другой тариф в соответствии с регламентом электронной площадки. Поэтому будьте внимательны и вот эти расходы тоже обязательно нужно заложить в свою себестоимость, себестоимость контракта, которую вы просчитываете заранее. Что касается общих требований, денежные средства мы вносим заранее на спецсчет, нужно удостовериться, что у вас спецсчет пополнен на нужную сумму до момента окончания срока подачи заявок, если ваш выбор банковская гарантия, банковская гарантия должна соответствовать 45 статье 44 федерального закона. Срок действия нужно тоже учитывать, ввиду того, что в соответствии со сроком действия гарантии происходит в дальнейшем проверка со стороны заказчика, и если срок требований не соответствует, заявка будет отклонена по второй части. Если вы сталкивались с такой ситуацией, на практике сейчас много таких ситуаций, пожалуйста, поставьте минус. Не сталкивались, отлично, ставим плюс. Так, а я пока продолжу. Посмотрю ваши ответы сейчас. Да, дай минус. То есть минус, еще раз напомню, сталкивались, плюс не сталкивались. Вижу, что, наверное, к сожалению, сталкивались с такой ситуацией. Да, будьте внимательны, банковская гарантия проверяется, проверяется она заказчиком и проверяется она не до участия в закупке, а проверяется уже в результате рассмотрения вторых частей заявок. Участник закупки регистрируется в единой информационной системе, и вот здесь целесообразно будет как раз открывать специальный счет. Зарегистрировались, открыли спецсчет, и таким образом вы полностью подготовились к участию в закупке. Специальный счет можно открыть в любом банке, который утвержден на уровне соответствующего постановления правительства здесь вот список банков я не привожу не провожу, ну, да не привожу не привожу ввиду того что этот список достаточно часто обновляется какие-то банки теряют свою актуальность какие-то банки наоборот добавляются в этот список всегда можно найти сведения посмотрев актуальную версию соответствующих банков которые вправе открывать специальные счета Важно не путать список банков по открытию специального счета со списком банков, где вы можете получить банковскую гарантию. В этом случае список будет разный. Список банков, где вы вправе получить банковскую гарантию, утвержден на уровне Минфин. И соответствующие данные можно найти на сайте Минфина, они в свободном доступе находятся, соответственно, вы в любой момент сможете удостовериться, что тот банк, которым вы собираетесь получать банковскую гарантию, он входит в этот список. Документы для оформления специального счета стандартные, здесь нет каких-либо излишних дополнительных требований, все по организации, по учредительным документам. Здесь даже подробно не хочу останавливаться, не хочу терять время. Посмотрите сами. И, соответственно, здесь никаких, как правило, вопросов по этой части не возникает. Перечень банков для открытия специального счета. Прошу посмотреть распоряжение правительства от 2018 года 1451Р. Вот в этом распоряжении приведен именно перечень банков, которые являются актуальными для открытия специального счета. Специальный счет действует для федеральных электронных площадок, в том числе для участия в закупках не только по 44 федеральному закону, но и для участия в закупках по 223 федеральному закону для субъектов малого и среднего предпринимательства. Ну и соответственно вот здесь вот я привожу список Банков, но все равно я настоятельно прошу вас перед открытием специального счета, если для вас это актуально, ознакомиться с актуальной версией списка. Так, По тарифу мы с вами уже частично рассмотрели информацию. Здесь я хочу еще подробно остановиться по отдельному частному случаю. Если закупка проводится для СМП и Сонга, здесь тоже есть свой uh, приоритет. Uh, приоритет в части установления Тарифа. Тариф площадки устанавливается опять же 1% от начальной максимальной цены контракта, но максимальная сумма, она уже не 5000 рублей, а максимум 2000 рублей. Поэтому будьте внимательны. Плата взимается с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры. Если вы стали участником, стали участником-победителем в результате того, что первого участника отклонили, или он сам уклонился от заключения контракта, отклонили, я имею в виду, что, например, он контракт подписал, но заказчик проверил, что, например, неактуальная банковская гарантия предоставлена уже на этапе, заключение контракта, то есть банковская гарантия под обеспечение исполнения контракта. И таким образом участник был признан уклонившимся от заключения контракта. То есть вот этот случай рассматриваем. В этом случае со второго участника, которому предложено заключить контракт, с него уже плата не взимается. Речь идет про тариф электронной площадки. Здесь в этом случае, естественно, для таких вторых участников есть определенные дополнительные условия. Один примечательный случай хочу рассмотреть, который связан с обеспечением заявки. Обеспечение заявки, как я уже сказала ранее, если вы перечислили его в виде денежных средств, оно возвращается в полном объеме, за исключением того случая, когда участник становится победителем. То есть здесь участнику необходимо будет оплатить тариф электронной площадки. Но существует определенные условие, в рамках которого происходит потеря участникам закупки его обеспечения. Обеспечение заявки участник э, теряет в случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке произошло трикратное отклонение от э, отклонения участника закупки по вторым частям заявок. Поэтому последнее обеспечение закупки по условиям действующего законодательства по 44-му федеральному закону участник закупки, увы, теряет. Будьте внимательны. Как правило, волей судьбы получаются такие ситуации, когда участник в первой закупки поучаствовал, сумма обеспечения небольшая, то же самое по второй закупке, а уже далее сумма была крупная. И эту сумму участник потерял. Сумма перечисляется в бюджет соответствующей бюджетной системы, то есть в зависимости от уровня проведения закупки, и участнику сумма не возвращается. Вторая часть заявки – это документы по вашей компании, это дополнительные требования к участнику закупки, это учредительные документы, это сведения, которые вы прикладываете во вторую часть заявки по именно вашей организации, либо индивидуальному предпринимателю. Поэтому будьте внимательны. Достаточно просто можно таких ошибок избежать и, соответственно, таким образом вы обезопасите себя в части потери обеспечения. Обеспечение заявки, сведения сейчас указаны, которые будут присутствовать при заполнении вашей заявки, то есть на этапе подачи заявки вы выбираете, в каком виде вы предоставляете обеспечение заявки. Что касается банковской гарантии, банковская гарантия, сведения по реестровому номеру будут автоматически указаны, если вы на момент подачи заявки уже получили банковскую гарантию. Если нет, то в таком случае сведения будут обновлены позднее. Но обязательно информация о поступлении обеспечения заявки должна присутствовать до момента окончания подачи заявок. Следующий вид обеспечения – это обеспечение исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта это гарантия того, что участник, который был уже признан победителем, со своей стороны исполнит все условия контракта. По аналогии с другими видами обеспечения, обеспечение исполнения контракта может предоставляться участникам в виде денежных средств, либо в виде банковской гарантии. То же самое касается и по закупкам, которые проводятся для субъектов малого и среднего предпринимательства по 223 федеральному закону, но есть определенные условия для проведения закупок среди СМП и СОНКа в случае, если у участника закупки есть определенный опыт. Итак, ну это уже я немного забегаю вперед, сейчас мы с вами проговорим про размер обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта в общем виде от 5 до 30% от начальной максимальной цены контракта. В прошлом году в этой части были введены определенные послабления, до 0,5% был снижен нижний порог обеспечения исполнения контракта. Соответственно, здесь уже участник, опять же, смотрится на, на документацию о закупке и, опять же, желательно на этапе подачи заявки для себя определить, в каком виде вы будете предоставлять на этапе заключения контракта в случае вашей победы обеспечения исполнения контракта. Так вот, в чем же заключается преимущество для СМП и СОНКО? если закупка проводится не на общих основаниях, а именно участниками могут быть только представители субъекта малого предпринимательства, социально ориентированные коммерческие организации, то в этом случае участник закупки при наличии у него опыта может предоставить сведения именно по исполненным контрактам. И вот здесь я хочу перейти к слайду. Итак, обеспечение исполнения контракта в этом случае можно не предоставлять. Участник закупки, проводимый среди СМП, среди СОНК, может быть полностью освобожден от необходимости предоставить обеспечение исполнения контракта, в том числе, если по конкурсу либо аукциону было снижение на 25% и более от начальной максимальной цены контракта, то есть когда применяются антидемпинговые меры, для этого участнику закупки необходимо до заключения контракта предоставить информацию из реестра контрактов, которая подтверждает исполнение этим участникам в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов без применения неустойки к участнику, то есть без применения штрафов и пеней. Сумма цен таких контрактов должна быть не меньше, чем начальная максимальная цена контракта по проводимой закупке. То есть, таким образом, общая сумма цен контрактов тоже играет свою определенную роль. Правоприемство в данном случае не учитывается. И э, я рекомендую настоятельно использовать эту возможность, если у вас есть опыт, если этот опыт Естественно, отражен в реестре контрактов, это одно из обязательных условий. Вы можете при участии в закупках для СМП Сонка этим опытом воспользоваться. Причем, обратите внимание, какой положительный момент для поставщика. Нет требований по релевантному опыту, то есть фактически требуются только исполненные контракты, неважно по какой теме, вы можете участвовать в закупке, например, на поставку изделий из гранита, условно, а у вас может быть опыт по выполнению ремонта кровли, и этот опыт подтвержден исполненными контрактами. То есть Здесь вы уже самостоятельно определяете подходят ли ваши контракты под вот эти вот обязательные требования. Что касается давности, в тексте закона мы с вами найдем положение о трехлетнем периоде. Если, например, вы активно поработали за 20-й год, за 19-й год, у вас есть, например, за какой-то определенный год в течение трехлетнего периода требуемый опыт. В этом случае вы можете взять сведения по соответствующим контрактам, то есть использовать только сведения по одному году. Но будьте внимательны. Если у вас, например, есть более ранний опыт, который уже не исчисляется трехлетним периодом, к сожалению, старые контракты взять нельзя. Что касается... Фактор подтверждения исполненных обязательств. Вот здесь я рекомендую проверить обязательно реестр контрактов, открыть каждый контракт, который вы собираетесь предоставить в качестве вашего опыта, и проверить по факту отражения средней по оплате. Все сведения по оплате должны быть обязательно отражены именно на основании вот этой информации, соответственно, происходит. Происходит э, подтверждение наличия у вас опыта. И заказчик, точно так же, как и вы, зайдет в реестр контрактов и проверит ту информацию, которую вы предоставили. По порядку предоставления сведений на этапе заключения контракта: если вы предоставляете сведения по опыту, то есть по участию в закупке для СМП Сонка, у вас есть опыт, вы его предоставляете вместо стандарта стандартного обеспечения вместо денег, вместо банковской гарантии. В этом случае вы предоставляете информацию по реестровым номерам контракта. Отдельно при подписании контракта предоставлять сканированные копии контрактов не нужно. Это требование не установлено, эти сведения все есть в реестре контрактов, не нужно дублировать информацию. Если вы предоставляете Стандартное обеспечение. По стандартному обеспечению обязательно сканируйте банковскую гарантию, либо предоставьте скан платежного поручения, как факт перечисления денежных средств, как, как факт предоставления получения банковской гарантии. По опыту, вот буквально еще несколько слов, там, учитывайте также и статус контракта. Статус контрактов в единой информационной системе в идеале должен быть исполнение завершено. Исполнение опрещено, здесь уже более детально будут информацию с другой стороны, со стороны заказчика проверять. То есть сколько по факту было исполнено обязательств по контракту, а в каком объеме были исполнены обязательства. Поэтому вот здесь исходите из конкретного объема исполненных обязательств. Следующий третий вид обеспечения ⁇ это обеспечение э, гарантийных обязательств. Так, ну вот э, ошибки, чуть позже я еще остановлюсь на ошибках. Обеспечение гарантийных обязательств. Обеспечение гарантийных обязательств. Э, третий вид обеспечения, который входит э, в, обеспечение, в обеспечение исполнения контракта. Обеспечение гарантийных обязательств. Это возможное условие при проведении закупки. Это фактически для поставщика третье обременение, третий вид обеспечения, который может потребоваться по процедуре. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается, опять же, изначально заказчиком, прописывается в документации возвещении закупки, в проекте контракта. Обеспечение исполнения контракта с учетом именно обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% от начальной максимальной цены контракта. Заказчики по собственному усмотрению на сегодняшний день устанавливают это требование. И если требование установлено для поставщика, совершенно однозначно требуется это обеспечение предоставить. В противном случае, вот как раз переходя уже к ошибкам, которые допускают поставщики. Поставщик при участии в закупке предоставил обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта, но когда подошло время, не предоставил обеспечение гарантийных обязательств. По итогу участник был признан уклонившимся, и вот здесь вот внимательно такой вот момент, от исполнения контракта. То есть в данном случае по прямому указанию требования 44-го федерального закона Обеспечение гарантийных обязательств это часть обеспечения исполнения контракта. Поэтому даже если участник первое требование выполнил, предоставил на этапе заключения контракта, обеспечение исполнения контракта, но не предоставил обеспечение гарантийных обязательств, участник приравнивается к уклонившемуся от заключения контракта. И такие ошибки, к сожалению, они бывают. Бывают достаточно часто со стороны поставщика, где-то участник не досмотрел, не учел это требование, исполняет контракт, уже давно забыл про обеспечение гарантийных обязательств. Как итог, подходит время сдачи работ, обеспечение гарантийных обязательств предоставляется участникам до момента подписания закрывающих документов, до сдачи работ. Соответственно, в данном случае участник признается, Однозначно уклонившимся от заключения контракта. Если заказчик требовал обеспечения гарантийных обязательств, документ о приемке поставленных товаров, работы, услуг оформляется только после предоставления поставщикам такого обеспечения. Будьте внимательны, и при возможности предоставить обеспечение исполнения контракта сразу полностью на этапе заключения контракта. Вы можете это сделать, обеспечение гарантийных обязательств, в том числе на этапе заключения контракта. Единственный вопрос, который может возникнуть, это, например, одобрение со стороны банка, такого вот обеспечительного платежа. В рамках банковской гарантии сразу по двум направлениям, но здесь мы уже уточняем самому банке. Если банк идет нам навстречу, получаем единую банковскую гарантию, переходим к исполнению контракта и об этом вопросе забываем. Если нет, то обязательно держим в голове, ну, а я советую не держать в голове, все-таки где-то это фиксировать для себя, что по такому-то контракту у вас предстоит еще предоставление обеспечения гарантийных обязательств. Итак, уважаемые участники закупок, на этом мы с вами теоретическую часть завершаем. Мы с вами сейчас э, перейдем к практической части и к нам присоединится наш э, второй лектор, это Валерия Шеликета. Валерия, мы тебя ждем. Я сейчас останавливаю демонстрацию экрана. Я здесь, я не видно пока. Так, я тебя слышу, я сейчас тогда отключаюсь, но пока я тебя еще не вижу. О, все, включено видео. Так, опять не очень видно. Давайте еще раз представлюсь. Меня зовут Валерия. Я являюсь менеджером продуктов компании OTC.ru и как раз отвечаю за продукты для поставщиков, которые помогают вам зарабатывать больше, экономить денежные средства, снижать риски и брать еще у нас также займы и кредиты на исполнение. Итак, давайте перейдем непосредственно к материалу. Отлично. Скорее всего, у нас будет не практика сегодня, а мы в целом поговорим о том, что такое финансы в закупках, да, расходы в закупках, какие способы снижения рисков, где нужно искать денежные средства, когда вы участвуете, когда уже исполняете контракты, на что обращать внимание и как вам больше срабатывать и экономить. Итак, позаботьтесь заранее о том, чтобы у вас были денежные средства. Возможно, звучит это слишком громко, да, но это действительно очень важно. Когда вы планируете принимать участие в тендерах, ну даже если вы уже являетесь каким-то опытным участником, то когда вы начинаете смотреть и оценивать свои силы, вы должны понимать, сколько у вас вообще да, денежных средств уходит на персонал. Вам обязательно нужна электронная подпись, ежегодно ее менять, или раз в 15 месяцев. Когда вы ищете тендеры, то использовать только Google или Яндекс вам недостаточно. Скорее всего, вам придется приобрести неплохой агрегатор спроса и систему анализа контрагентов, их судов и так далее. Обращайте внимание на то, что у каждой площадки, где вы принимаете участие, есть свои особенности, какая-то своя комиссия или заказчик, например, который вам интересен, работает с этой площадкой на определенных условиях. Возможно, иногда площадка устанавливает определенную комиссию для отрасли или ставит какую-то подписку, например, даже если вы один раз планируете поучаствовать, вам придется покупать подписку на 3 месяца, полгода или год. Поэтому обязательно это учитывайте, обращайте внимание. Даже если вы увидели своего заказчика на этой площадке, обрадовались, все равно по чек-листу да, прогоните все ваши расходы, в которые будет и комиссия площадки включаться, в том числе. Плюс у большинства тендеров есть обеспечение участия, Здесь вам нужно позаботиться о том, чтобы у вас были ваши деньги, либо вы их берете в какой-либо кредитной организации, либо вы используете банковскую гарантию. И обеспечение исполнения. Да, часто поставщики сталкиваются с тем, что не всегда рассчитывают свои собственные силы, например, ждут денег с какого-то контракта. Для того, чтобы использовать эти денежные средства на исполнение другого контракта, денег, возможно, не хватает. И вот здесь приходится прибегать к кредитным организациям и банкам для того, чтобы взять деньги и уже начать исполнение и не подвести заказчика. Это основные такие крупные моменты, да, на которые стоит обратить внимание. Если вы еще не участвовали или уже участвуете, то будьте внимательны. А, да, сейчас кризис денег у всех не очень много, но вы держитесь. Подходите грамотно к участию в тендерах, обязательно просчитывайте контракты, изучайте досконально, понимайте, сколько денег вам надо для того, чтобы его исполнить и действительно ли он выгоден вам. Очень многие поставщики в начале своей карьеры бегут за известными достаточно заказчиками, хотят стать их поставщиками и часто сталкиваются с тем, что выигрывают и работают в ноль, это в лучшем случае, а еще бывает и в минус. Даже если вы идете к достаточно известному и такому крупному заказчику, все равно изучайте его репутацию. Обязательно смотрите, как он расплачивается со своими контрагентами, есть ли судебные иски да, в отношении него. Потому что даже если этот заказчик из 223-44 ФЗ, бывают большие-большие задержки. И, ну, конечно же, не стоит отказываться да, от участия, но приблизительно понимать, когда вы получите свои денежные средства, исходя из его репутации, исходя из того, как он расплачивается и работает по своим контрактам с поставщиками. Да, вы будете понимать, когда вам ожидать денег. Постоянно пересматривайте и снижайте свои расходы. Есть тоже такой момент, когда заказчики, коммерческие заказчики, уже работают с определенным пулом поставщиков, и у них там не стоит в планах, да, у снабженцев сильная экономия, то продолжают работать по накатанный, да, идти по тем же самым рельсам и э, по, получать какие-то товары, которые им необходимы, э, от э, уже проверенных э, поставщиков. То же самое э, любят делать и поставщики, когда участвуют в каких-то тендерах, у них уже есть подрядчики знакомые, которые их не подводили, с ними заключены договоры. То э, это как бы очень хорошо, да, что есть классные партнерские вза взаимоотношения, но э, рынок меняется, цены меняются, появляются какие-то новые игроки. И очень здорово, если у вас есть время и силы на то, чтобы смотреть, а где еще что-то можно купить дешевле, с кем еще можно заключить какой-то договор, использовать какого еще в хорошем смысле поставщика как партнера для исполнения контракта. И тем самым снижать снижать свои расходы. То есть нужно держать руку на пульсе, смотреть, что меняется и как меняется на рынке. И здесь вам, кстати, помогут маркетплейсы, наш маркетплейс компании OTC и другие коммерческие, где вы можете посмотреть, подобрать и купить продукцию по более сниженной цене. И обязательно ищите новые ниши. Даже если у вас все налажено и вы хорошо участвуете в определенной тематике, не упускайте возможности смотреть шире. Есть очень много кейсов, когда поставщики занимаются каким-то одним направлением, да, и все, что связано с этим направлением около, да, там, например, поставка компьютеров, да, и поставка еще какой-то техники. Но при этом. Были случаи, когда поставщики видели через поисковик, да, либо анализировали площадку и понимали, что там не очень большое количество участников. Изучали подробную документацию, понимали, что для того, чтобы принять участие в этом тендере, необходима лицензия да, или необходим там, еще какой-то пункт выполнить, и э, получали, да, закрывали, э, так сказать, этот пробел, и в следующий раз шли, участвовали, побеждали, таким образом начинали заниматься какими-то другими направлениями. То есть, э, была поставка концтоваров, в итоге пришли там, на какой-то другой бизнес, другую услугу. Итак, здесь мы с вами посмотрели, как нам можно постоянно быть гибкими да, для того, чтобы экономить свои денежные средства и открывать для себя какие-то новые направления. Обязательно изучайте требования к обеспечению участия. Да, это то, о чем сегодня как раз рассказывала Юлия. Вам важно понимать, требуются ли там деньги или банковская гарантия. Когда вы подаете заявку, обязательно... Следите, сколько у вас на счетах денег на момент подачи. Потому что бывает такое, что вот разошлись в пару днях, да, и уже денежных средств недостаточно для того, чтобы принять участие. Готов ли у вас пакет необходимых документов? Потому что бывает так, частенько поставщики кидаются и подаются в последний момент. Готовьтесь заранее, как бы сложно это ни было, но берите обязательно запас временной. Вы должны всегда знать, куда вы пойдете за деньгами или банковской гарантией. Когда вы делаете это в первый раз, да, подаете заявку, то у вас, возможно, уйдет побольше времени. Очень часто поставщики бегут к агентам или агенты сами приходят к поставщикам для того, чтобы помочь им заполнить анкеты, пообщаться с банком и так далее. Вот здесь тоже такой совет, не ленитесь, да, сами обязательно тратьте время и изучайте, что требуется от вас для каждого банка или кредитной организации, потому что вы переплатите агенту просто за то, что он заполняет вашу анкету да, и, по сути, не сильно влияет на решение банка, вы тратите дополнительную комиссию. Поэтому работайте напрямую, да, обязательно подберите для себя кредитных организаций, изучите э, ставки, э, ставки за выдачу, годовые ставки и э, работайте напрямую. Банки, например, очень любят э, хороших и ответственных клиентов, выдают кредитную линию даже на за низкий процент, да, и э, вы таким образом можете постоянно обращаться, даже если у вас очень мало времени на подачу осталось. Обязательно следите за перечнем банков по банковским гарантиям, будьте аккуратны, э, бывает такое, что вы начинаете работать с каким-то банком, а он, в принципе, не входит в, в перечень э, Министерства финансов, или бывает, что банк закрывается, да, поэтому... Работайте с проверенными крупными игроками. И когда перед тем, как открыть спецсчет, тоже да, изучить, входит ли данный банк в перечень банков, которые имеют право открывать спецсчета. Итак, где же мы можем взять денежные средства? Какие продукты да, сейчас есть на рынке вообще в целом? Про это как раз говорила Юля. Да, у нас есть БГ на участие, БГ на исполнение, тендерный заем, тендерный кредит, кредитное исполнение контракта и факторинг. Это самые основные финансовые продукты, которые сейчас существуют на рынке и очень активно берутся поставщиками где вы можете брать помимо банков. Да? Не буду говорить про банки, посмотрите перечень, который определенный Минфин, можете еще посмотреть в интернете. Но э, хочу обратить внимание, что есть еще другие компании, где вы также можете кредитоваться на участие, на исполнение и даже на пополнение оборотных средств. Здесь я показала показал список краудфандинговых платформ, это частные площадки, да, которые на самом деле тоже входят в реестр ЦБ по платформам И здесь вы можете абсолютно спокойно кредитоваться на любые свои цели, да, если опять же эти цели есть у данного, данной платформы. И основные инвесторы, которые работают с этой площадкой, это физические лица, так, которые вкладывать свои собственные средства для того, чтобы вы поучаствовали или пополнили свои оборотные средства. Какие есть нюансы, да, подводные камни, когда вы берете кредитные деньги? Обращайте внимание, какой тариф и процент годовых да, по банковской гарантии какой процент и тариф, какой процент годовых по кредиту. Бывает такое, что очень низкая ставка за выдачу, но при этом очень высокие ставки годовые. Или наоборот, да, очень высокая ставка и низкие ставки годовые. Обращайте внимание тоже на срок рассмотрения и требования банков, они отличаются. И когда вы очень грамотно заполняете свою анкету, то это, в принципе, половина успеха. Вы сокращаете свое время, вы экономите деньги, потому что банки и кредитные организации не любят работать с клиентами, которые не предоставляют те документы и те ответы, да, которые от них требует банк. И обязательно участвуйте в закупках по 44-му федеральному закону. Это очень хороший пункт, очень хороший плюс для вас, когда вы будете приходить в банки, в кредитные компании, краудлендинговые платформы и так далее за деньгами. И если у вас есть очень хороший опыт, ну и вообще есть опыт по 44-му федеральному закону, то ваш рейтинг да, и ваш, ваши шансы получить хорошие деньги хорошие, за хорошие проценты Возрастает. Поэтому обязательно присматривайтесь к закупкам по 44-му, участвуйте и побеждайте именно в этом ФЗ. Ну, не именно, да, а в том числе. На что да, обращают внимание кредитные организации? Обязательно смотрят на ваш опыт, обязательно смотрят, когда вы приходите непосредственно за, за займом, на исполнение, да, или за кредитом на исполнение, смотрят на процент снижения, то есть как вы снижались э, по э, этому тендеру. Если очень, э, если очень сильное было снижение, да, демпинг, то, скорее всего, в кредите вам будет отказано. Смотрят выписку по счету, поэтому здесь должны быть достоверные документы, компания должна видеть, э, какие деньги приходят, да, какие деньги уходят. И, что немаловажно, кредиторы обращают внимание на то, кто был, кто есть, да, ваш заказчик, компания, с которой вы планируете работать. То есть это тоже немаловажно. Итак, как мы можем снижать риски с помощью наших сервисов? Обязательно, я уже вначале говорила, используйте всевозможные программы, да, которые позволяют вам анализировать контрагентов. Это все очень индивидуально, у каждого поставщика свои какие-то нюансы, на что он обращает внимание, и когда вы выбираете какой-то инструмент, то очень важно, чтобы этот инструмент отображал то, что вы хотите увидеть. Да. Например, это обязательно, чтобы на первом месте были видны финансы компании или, например, какой-то кредитный рейтинг или э, вам очень важно видеть, сколько судов да, в качестве ответчика у этой организации и так далее. Это все индивидуально подбирайте, изучайте, на рынке их очень много. Когда вы приходите на нашу площадку, то у нас есть тоже очень хороший инструмент, анализ рынка, сервис аналитики OTC в личном кабинете, ну даже в открытой части вы можете вбить ключевое слово, да, то слово, которое вы используете при поиске ваших заказов, и посмотреть, как система искусственного интеллект вам построит аналитику. Например, вы вбиваете слово автомобиль, да, такой-то или поставка автомобилей, и мы вам показываем за последние два года, какие риски на этом рынке, да, какой риск не контракта, расторжения контракта и так далее. Используйте очень хороший инструмент, особенно если сейчас вы хотите проанализировать какую-то продукцию да, или какую-то услугу, с которой уже давно работаете, или, например, только планируете с ней выходить. И есть сервис проверки контрагентов у нас. С ним вы тоже можете встретиться, когда проверяете, заказчики видят проверку контрагентов. Когда к ним приходят поставщики участвовать, вы, если поставщик, да, то можете увидеть на, справа на карточке заказа анализ заказчика. Даже если этот тендер проходит не на нашей площадке, вы можете посмотреть, какая у него репутация. И э, также вы можете посмотреть, э, если он заводил какой-то типа тендер на нашем маркетплейсе. Тоже увидеть его финансы, суды. И репутацию. Буквально недавно мы запустили еще один новый сервис, который называется ⁇ Безопасная сделка ⁇ Это очень хороший сервис, который позволяет вам защитить свои интересы, когда вы заключаете договор да, или исполняете уже договор с новым, неизвестным для вас заказчиком, коммерческим заказчиком где вы не защищены 223-44 федеральными законами, но у вас есть желание что-то продать, и вы можете воспользоваться безопасной сделкой. Инициатором по безопасной сделке является и заказчик, и поставщик. Вы просто создаете эту сделку у нас на OTC, и покупатель получает приглашение к безопасной сделке, Читает ваши условия, вы можете вести переговоры внутри системы, чатиться, что-то решать. После того, как вы принимаете решение, покупатель зачисляет денежные средства, и вы начинаете исполнение контракта. Но эти денежные средства после того, как он соглашается с условиями сделки, сделки и вы соглашаетесь тоже, денежные средства блокируются на безопасном счете до тех пор, пока вы не выполните свои обязательства, они не не принадлежат заказчику, да, то есть они не уйдут к нему. Если все хорошо, вы выполняете все свои условия, выставляете товар да, или завершаете исполнение каких-то работ или услуги, нам заказчик сообщает о том, что все замечательно, и денежные средства уже с этого безопасного счета в этот же день отправляются на ваш расчетный счет. Очень хороший инструмент – Специально создан для B2B-сделок, для коммерческих сделок. Даже если вы ну, покупаете, например, какую то или продаете продукцию не онлайн, то тоже можете воспользоваться этим инструментом, прикрепив все необходимые документы. А если у вас возникнут какие-то разногласия, то либо вы, либо заказчик могут создать спор. И здесь уже подключатся наши юристы дадут оценку исполнения этой сделки, и эту информацию, если вдруг вы не решите в процессе ну, в текущем да, моменте безопасной сделки все свои разногласия, то это заключение вы можете использовать в суде. Мы здесь защищаем обе стороны, ну, даже сказать, не стоим ни на чьей стороне. Наша задача сделать так, чтобы сделка прошла безопасно и для заказчика, или покупателя. Еще один наш инструмент с 2016 года, как известно, да, мы также еще и B2B-платформа Pinenza.ru, как раз одна из тех компаний, не банк, да, которая кредитует участников и уже исполнителей кросс-контрактов. Здесь вы можете брать кредиты на исполнение и, соответственно, займы на участие. Возможно, в ближайшее время появятся какие-то новые продукты, но пока это наши основные, поэтому если у вас есть потребность получить деньги на, для контракта, или для того, чтобы в нем поучаствовать или уже исполнить, то заполняйте заявку на сайте. Все очень просто. Перечень документов указан в заявке, прикрепляете документы, заполняете финансовые, данные, данные по финансовой отчетности. Мы уже смотрим на сам контракт, в котором вы планируете поучаствовать, или уже исполняете, вам присваивается рейтинг, на основании этого рейтинга формируется ставка, и э, также народные инвесторы, физлица, кредитуют и собирают вам все ваши деньги, которые необходимы, которые вы заявили при подаче заявки. Ну, э, если говорить об, обеспеч... об обеспечении, то там э, ставка, точнее не ставка, а сумма обеспечения денег уже установлена. В самом документе, когда вы приходите в документе в когда вы приходите уже за деньгами на исполнение контракта, да, то там мы можем выдавать до 70% от, от цены контракта. Так, у меня все. Если вам интересно, в дальнейшем посмотреть, как у нас работает анализ рынка как мы показываем, риски да, по той нише, с которой вы работаете или планируете работать. Если вам интересно посмотреть репутацию заказчиков через OTC, посмотреть карточку контрагента на Marketplace, если у вас есть интерес к безопасной сделке и к получению займов да, и кредитов, то можете писать мне, звонить на мой мобильный номер, плюс также все общие номера, которые есть у нас на сайте. И удачи вам, экономить побольше, зарабатывать, находить какие-то новые способы экономии, снижение рисков и использовать для этого инструменты. На рынке их сейчас очень много. Изучайте, выбирайте тот, который вам будет полезен, используйте и делайте все осознанно. Если есть какие-то вопросы, задавайте, с радостью на них отвечу. возможно есть какой-то опыт уже использования подобных инструментов то буду рада услышать ваше мнение Так пока вопросов нет там наверное вопросы к Юлии да. Так, ну что, раз вопросов нет, спасибо вам большое за внимание. Хороших выходных, точнее пятницы предстоящие хороших всем выходных. Если будут вопросы, то пишите, звоните. Всем до свидания.